Yeah, I'm not Распростились с войной И давно по ночам не кричи А душа не сумела вернуться Оставляя Афган за бортом До сих пор наши песни поются До сих пор нашей дружбой живем Догоняют осколки и пули До сих пор умираем от ран Но не только беды зачерпнули Подарил нас друг другу Афган Помнишь? как на Мадоме мечталась, нынче видела в я во сне. Видно, главное что-то осталось. На чужой и далекой войне. Знаете, вот, однажды я написал очерк, книжку, об Игоре, ну и там были такие личные мотивы не общие такие места, нужно было обязательно э, благословение его э, на публикацию таких, э, таких данных. И я приехал, благо, недалеко, мы жили, он на пролетарке, я на текстилях, он приехал к нему домой, вот, прочитали отчет, он разбередился, достал початую бутылку коньяка, и мы потихоньку, потихоньку, абсолютно не пьяннее, Простянули ее прямо на... до утра, до утра. И темы у нас были-то, в общем-то, немного, тем так было. И одна из главных была о том, что в Афганистане мы рвались, понятно, рвались всем сердцем, всей душой, каждой клеточкой домой, вот, на родину, к родному звучащей речи, вот, русской к э, нашим очевидям, в которых я вот в очередь, когда приезжал в отпуск я просто вот хмелел, когда слушал и смотрел и узнавал. Наше отечество родное. И к нашим женам, к нашим детям, вот во все вот это мы рвались. А когда вышли из Афгана, вот, когда вышли из Афгана, Игорь сказал. Он говорит, «Знаешь, я потом понял, что там осталось главное, и какое-то время даже нечем было дышать». И если вот так посмотреть на конфликты, Приднестровье там вот мы ездили, с двух сторон надо афганцы. Когда встречались, бывали, бывало и такое, узнавали даже, бывало, что они вместе служили, расходились, Миром вообще, вот везде, где было больно, везде, где было близко, со смертью, там, ну, ну вот такая штука. Я не любитель оркестровой меди, Она уж больно часто мне фальшью душу ест. Но врезалась к чему то Как с боевых мы едем, А нам с обочиной Кремит оркестр. Пронежили Детники коричневой были, загар сквозь Грязь почти у всех не брита Борода. Там-та-та-та-таллина та, -та, -та, -та В самом краю земли Провурный марш Оркестр играл тогда. Там-та-та-та-таллина та, -та, -та в самом раю земли прогурный марш играл тогда. Движки ревели, заглушая трубы. Не до порадов было, нам, честно говоря. Сил не осталось даже поднять улыбкой губы, А потому трудились трубы зря. Не в радость музыкантам дуть, но что? Не могли угрюмо старый барабан Под палочкой страдал. Там-та-та-та-та, да талина -да -да -да, В самом краю земли правурный марш, Оркестры, гра да. Там, та там Там-та-та-та, В самом краю земли правурный марш, Оркестры, гра да. Потом еще дорог немало, Бугов, в где оркестры не раз сыграют нам И время наше много, остудит и забудет Но когда на моем невольно сам, Мотив, что плыв на зойке, в жарище и пыли Забыл, откуда взялся он, но вспомнил Там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, без всякого вот и взхлюл он слабо там знал поэзию и все но почему-то когда вот мы с ним встречались и я пела ганские песни он постарше лет на 10. его уже нету на земле вот у него появлялись на глазах слезы это не самая любимая моя реакция на мои песни но у него были слезы вот они даже не от печали, не от печали, а вот от переизбытка чувств. Вот. Он сидит на крылечке и смотрит на горы, а сегодня на горы колебла зелёва. Воздух точно не в легкие входит, а в поры. не нужны. Краснодар и Москва. Краснодар элитная в центре квартиры. Как в Европе над центром торговым жильем. А в Москве он учился, и пусть не дожил, Но знакомый столичное ломское житие. А в Москве он учился, и пусть не дожил, Но знакомый столичное ломское житие. Он сидит на крылечке и смотрит на горы, Проплывает, цепляясь За ветки туман Зеленый и певучий Радные просторы Да, Кавказ не Афган Далеко не Афган Там вершины покруче И голые скалы Там его на войне Уважал даже враг Там даны не живет За седым перевал, Лукичом от расстрела Спасенный кишлак Там даны не Сидымьева, от расстрела спасен Здесь, бывает, сорвется глаза молодые по местам, по своим красота как в кино. и на лысую гору, где ведьмы лихие, журавленку на заводь, на русском Рено, И домой, где плетет виноградник узоры. Где грибочки с картошкой и сок на столе? Где сидит на крылечке и смотрит на горы, И ему хорошо, как нигде на земле. Он сидит на крылечке и смотрит на горы, И ему хорошо, как нигде на земле. Знаете, мы с Игорем летали в Приднестровье, когда там было горячо и э, чисто по своим инстинк, инстинктам журналистским я стал собирать вообще совершенно, мы ездили, проехали, прочтут все, все это Приднестровье, я стал собирать материал, документы, целую сумку и в террас уже говорит, Миша, мы не вернемся, поверь моим вот на выход, за нами уже следят, уже давно следят. Ты, говорит, рискуешь. Потом у Игоря мы собрали пресс-конференцию. Причем это были первые и вторые лица. Наши, так сказать, так называемые оппозиционные печати. И я понял, что стоит этот плюрализм. Никто, ни современник, ну в общем, ни завтра, ни одна газета не смогла напечатать по разным причинам, значит, я просто вывалил и рассказывал, как это все было. Игорь добавлял, ни одной строки. Вот. Я тогда приехал к себе в дивизионку, нет, в бригадную газету дорожного строительства. Мы выпустили сдвоенные номер. Мы напечатали прорву этих, и я привез сюда в Москву. Было такое, Курт-Иверс, такого возглавлял тогда. В армии было образование при союзе писателя его армии Это вот студия военно-художественная студия военных писать вот и на концерте мы раздавали эти газеты и меня попросили даже не раздавать все не раздавать. там вот статья была война стучится в наши окна там все технологии которые потом миазмами расползались по нашей великой огромной стороне все было в Приднестровье когда женщинами и детьми разминируют минные поля, когда закапывает живыми и земля дышит своих же бандитов-уголовников. Когда уголовника выпускают и говорят, что если ты можешь искупить свою вину кровью. Ладно. Я спою просто песню. Или песню сейчас. Вот судьба генерала американского. Ах, как затянуться, мне хочется снова. Хоть бросил дымит, уж семнадцать годков. Сегодня услышал я про Киселева, Хорошее, доброе слово от фронтовых казаков. Священник сын, но в трущобной Америке дрался, Чтоб жизни не достало, и драться пришлось. До самых седей прошел три войны, Дослужился там до генерала, Повсюду респект, и действительно стал господин. Цветаста судьба генерала, а все предисловье, к поступку, что жжет, словно с хлебом стакан на столе. Он по утру в штатах узнал, О беде при мест А вечером был этот русский на русской земле, Спасая пилотов под жухлем Вьетнама. 2000 мы он протопал и все-таки спас. И высшей награды Америка мама пополнила русскому и Канастас попал в десантуру, в разведку и в пекле служил он достойно. Ранимый отцовской молитвой из всех передряг выходил, Мотался по миру, по войнам, лишь раз на войну добровольно, Прибыл к казакам и многих из них уберет от могил. Цветаста судьба венера, но все предсловие. Востоку, что жжет, словно с хлебом стакан на столе. Он поутру в штатах узнал, О а беде принес, я... А вечером был этот русский на русской земле. А вот против сербов Сражаться не стал он. И вышел в отставку Такой переплет. По русским просторам потом тосковал он, теперь и в Красноярске живет, с любимой русской, Без и приемов, и жизнь, как у всех нас, порою не мёрт, А все же в России он все-таки дома. И жизнь, как у нас, только сердце поет. Цветаста, судьба, генератор, А все после слов, Поступу, что жстко у нас клевом стакан на столе. Он по что так узнал О принес предместру, А вечером был этот груст на русской земле что-то узнал о беде предметровния. Обечка роста на рос земли. Еще есть одна приднестровская песня. Думал думу, казак. Вот. Там одна только деталь. Умирающий отец, он отдавал не саблю сыну, а автомат. Она такая кишечник, я не пил. Чещали казаки, умирая у реки. Вспоминал он друзей, из которых гремней нарезали враги, страха Нарезали с живых казаков молодых, но не с... Слово от них не Невест православный крест, защищали казаки, умирая в Сынок вручил и празднился, и народ перед ним, словно перед святым, на колени народ становился. Что стояли стеной записала наемник исходу Думал в дому казак О а России родной И смотрел на угрюмую воду Нет Чищали глаза, ко умирая. который руководил полковник Земсков, вот, назывался их войны». Я уж не помню, не сразу, по-моему, было, но потом появилась песня. И, честно говоря, вот, вот такая маленькая деталь, Васькин, у нас тоже был такой поисковик двужинный, маленький, он никогда не уставал. И всегда вот он как-то впереди. Прямо как вот настоящий пионер. Там еще был Быков, было много замечательных ребят, но вот Васькин, он научился играть на гитаре, чтобы петь эту песню. А у нас объединение было, называлось «Рубеж». Вот они в последнем. Не со мной это было, А все же довольно знакомо. Чем дыша, чем тревожник Дышала столица, Военные дни, как солдаты мы нынче прощаемся с ласковым домом, как когда-то, как когда-то прощались они. Где крили разрывы когда-то, мы уходим теперь в тишину. Но когда мы короним солдата, вместе с ним мы короним войну. Но ну, когда, но ну, когда мы хороним солдата, вместе с ним мы хороним войну. Кто-то скажет, не лучше подумать о нынешней, пашне, Но сквозь толщи времен земли на лопатах стальных Снова рвемся последним мгновениям воинов павших. Не проданутся к нам прожаревшие пальцы войны, где тремеют разрывы когда-то. Мы уходим теперь в тишину. Но когда мы хороним солдата, вместе с ним мы хороним войну. Но когда, но когда мы хороним солдата. Мы уходим Дорогой солдатской, дорогой неблизкой В труд порою опасный и в наш незатейливый быт А потом прорастают на месте боев обелиски Чтоб ничто не забыто, а, и чтобы никто не забыл Где гремеют разрывы когда-то Мы уходим теперь в тишину но когда мы хороним солдата, Вместе с ним мы хороним войну. Но когда, но когда мы хороним солдата, Вместе с ним мы хороним войну. Серебра кто-то ищет по жизни, А кто-то покоят. Мы ж как близких друзей Ожидаем прихода весны. Наш рубеж пролегает по сердцу единого строя, А в сердцах у ребят отвлекается эхо войны. И гремеют разрывы когда-то, Мы уходим теперь в тишину. Но когда мы хороним солдата, Вместе с ним мы породим войну. Любовь, мама и дочка сидят перед нами. Вот э, отец, воин афганец, уже его нет на земле. И Оля попросила меня спеть песню, которую я ни разу не пел на концертах. Она была в дисках с аранжировкой. И вот и сейчас, хотя этот диск был записан, наверное, уже лет 20 назад. Я попробую называть это для мамы. И под гитару. И возле нее, как под свободами храма, ясно и голос. Из любви света, слышишь поет, Колыбель мама мир малышок чист и лучист возле нее, Как под сводами храма я восстал, и сердце звучит. А капли собравшей душу натворит. Только вот рощи от слез этих самых черных Сушит огонь мою душу и боль не унять. Сколько уж дома, а мама афганские сны видит и в каждом открытии. Героя Советского Союза. Парень, который 23 года, погиб и лежит сейчас на самом почетном месте на Владимире кладбище между двумя генералами своей летной, летном своем летном шлеме. 23 года было ему всего. Вот. И сейчас целое движение. Есть начальником штаба это движение, на самом деле, самым сердцем и э, сам движком. Как раз вот тоже Земского Алексея, вот. и он вокруг себя объединяет такое межрегиональное движение. Вот. Множество людей заставляет их как-то, чтобы сердца бились в одном направлении, и чтобы смотрели все в одну сторону, и много потрясающих мероприятий проводится. И помню я, когда я тоже вот товарищемец, вот, и мы ездили на место падения самолета, который доставили. Это известно, памятник уже стоит, все, там знам. Вот. я там нашел как раз тот кусок металла, еще, представляете, повезло, которым Талалихин именно вот им э, доранил этот Хенгель. Его истребук был немножко больше хвоста, хвостового оперения этого самолета. Там было пять человек экипажа. Там, вот. А он раненый, да ранен, но, конечно, он шел на смерть. Вот, и смерть этого... Мальчишка из города войска, нужно сказать, что э, Леша тоже и Саня там были в этом войске. Там даже нет школы имени Таларихина. Почему? Потому что там есть школа имени девяти героев, в числе которых и Таларихин. Представляете? Мальчишки из города войска Ходилось в небесное войско, мечтала с мальчишки окрылья, чтоб в небе просторном летать. Он рос, он рос беспокойным соседом, Как все мальчиши небоседы И только одно отличало. Умел наш мальчишка мечтать, он рос беспокойным соседом, Как все мальчиши небоседы. И только одно отвечало, Умел наш мальчишка мечтать. А с небом он сразу по-свойски, Мальчишка из города Волска, На планере на самолете. Он вневодушен простал, И цокали летчик и звонка, На ты с небесами мальчонка. Но время пришло к розоводе, И умный истребителем стал, И цокали летчики звонка, на ты с небесами мальчонка, Но время пришло к разводу И умный истребителем стал. За, бред, за небо родное геройский Сражался парнишка из Вольска Он сделался в небе московской Героем на все времена Но дрался не за награды Таранил фашистского гада Парнишка из города Вольска Гордилась большая страна но дрался он не за награды, Таранил фашистского гада. Парнишка из города Волгольмска Городилась большая страна. В боях в огневой круговерке Он бился, как будто бессмертен. Однажды схватился с тройми, Чтоб друга прикрыть своего. И очень пропуском в небы и вроде бессмертным он не был, Но был он любимчиком неба, И небо забрало его. Мальчишке из города войск хотелось бессмертно, хотелось в небесное войско. И он в это войско зачислит На веч, на времена. Как дома теперь во Вселенной Летает душою медленной, А небо и солнце и звезды оставил на память всем нам, Как дома теперь во Вселенной Летает душой медленной, А небо и солнце и звезды оставил на память всем нам. ваша великодушие тоже спасибо. Если у меня друг, вот у в этом году Валера монастырев с мы делали концерт на двоих фонде благовеста. с Валерой. Это первый концерт, И, честно говоря, делали больше. Чисто терапевтических таких целях, потому что когда человек реагирует полностью, он полностью ослеп и без надежды на восстановление. Вот, ему нужно какие-то, хоть какие-то, вот, вот эти все. И я рад, что он твердым оказался. Несколько дней, конечно, он не хотел жить. Но, вот, и тяжело было до него добираться, никого ни с кем хотел говорить ничего. Но после моего прихода, последнего, вот, не первого прихода к нему, последняя, вот фраза была его последняя, он кричал, Миша, настрой мне гитару, потому что самому ну ему, конечно, настроить гитару сложно. Я потом сделал целый такой алгоритм, чтобы они с женой, она там, -там держит, он здесь напяливает струны и все. Они, значит, вот они научились. Вот. Он просил меня, чтобы я спел песню. Я еще он не мог, не может сюда приехать, который пел Сергей, было у меня, было у меня такое счастье. Это еще было тогда, когда там не было никаких потерь. Не мимо руководил как ни странно и встретил меня в 3 часа ночи сопутник мой с академией. И их еще не было даже месяц за три. Вот только двух трехсотых мы раненых забирали, в самолет уже когда летели обратно. Вот. И я говорил, ну, не хочется, конечно, говорю, но все будет, и все эти и 200 будут, и месяц за отель, и все это. Сейчас мы все это знаем, как и что и какие подвиги. И те ребята, которые вот погиб, вот, э -э летчик, вот, они еще все стояли, слушали нас тогда. И мы с Акустой говорили, мы эту песню обязательно ну, выучим. Я с голубым беретами ездил. Чужого горя нету, как известно, Перед бедой не пристало падать нить. А с небом, знаешь, спорить тебе бесполезно, На небе друг мы не начерчена границ. Уже беды из ковши не А все же жизнь вернет свои права. Мы над землей Распростерли крылья Как Богородица, святые покрова Мы над землей Распростерли крылья Как Богородица, святые покрова Стихает бог в окрестностях Дамаска Здесь по всему война недолго живет. Пускай рассвет еще не очень улазит Но над руиной мир на ум стоит Прости, прости нас, древняя Пальмира, Твоих колонн не защитили мы. Но ведь сможет оградить полмира От расползания безжалостной чумы. Но ведь сможет оградить полмира От расползания безжалостной чумы. Залетаем парой и поодиночке и разжимая клещи сатаны, Мы ловим точеч за тем, чтобы эти точки Не превратились в многоточие военные А рядом врут подругу нам близко Рыча своих своей воинстве А нам опять лететь в районе близко Лететь в мирной тишины Тут года, и восемь, где б ты небо, Ты вспомнишь даже на другом краю земли, Сирийское распахнутое небо, И тех, с кем это небо разделил, Пусть будет ясно то, что не напрасно, Своей рисковали головой, Сквозь толщу дней побожих и ненастных. Ты выпьешь за друзей по фронтовой Сквозь толщу дней, погожих и ненастных Ты выпьешь за друзей по фронтовой Чужого горя нету, как известно Перед бедою не пристала падать Шатал и без вина, если убить ее поход Упакованную тщина. Лейтенант свою жажду женщин Нерастраченный был казарм. Он отдал ей при первой же встрече Заглянувших в ее глаза, Через месяц конец корите Был сначала мило смешан, А потом он ее обидел, Не простившись, даже ушел. Чтоб слова ее и походка Не достались пустым словам, Он ей писем не слал, а фотку, не смог обнаружить сам Ни в одном из ее альбомов Не нашел родное свое Где без грации столь знакомой Оживала душа ее Он погиб без затей на меня, Подорвавшись у кузьих троп что нашли, забрали в ложбине, Запаяли в цинковый дробь. Основное прозвездного принца, Лишь тогда узнала она, И к ему приглянувшихся джинсы Заявилась на похорона. Время крутит педали. Встала наша девочка, подвинется. Уж, конечно, славной мамы, И ее малышу отец, Только часто гуляет далеко где и смерть смерти не лейтенант сидит на скамейке, И любовь взглядит ей свет. Он касался ее губами, Точно выпить хотел до дна. Очень маленькими глотками замирала струной она, в ней любил любую поростку, Но шада и без вина, если видел ее. эта песня, вот, и есть такое, как Дилисского своего альбома. В ней нету, кроме Шинданта, ни слова о войне. Ну и Шинданта, это тоже так, касательно. Но был, когда первый московский открытый возрожденный фестиваль, и третье уже жюри, я решил поучаствовать в а Вот, потому что очень плохо срасталась органская песня с КСП, что... Вот третья жюри возглавлял единственный, пожалуй, такой патриарх, классика, Александр Моисеевич Городницкий. Вот. И он на банкете прощайному поднял стопу и сказал, русское офицерство возрождается. И мне было приятно, что она напрямую, не о войне, она не рычащая и не громкая. Сучук и выше развели разговоры за жизнь, Говорим, поднимаясь все выше и выше, И летим, хоть за звезды держись, По поэзии века двадцатого, А заветные грезы меж строк. Ах, спасибо вам, Анна Матова, За уютный такой вечерок. Ах, спасибо вам, Анна Ахмадова, за уютный такой вечерок. Было время, говорили я ваше, переписывал я от руки. Позаимствовать ваше хотелось в бесстрашной и любви и доски. А теперь со своими заплатами пьем какао в свою спеша. Ах, спасибо вам, Анна Ахаматова, За ночной разговор по душам. Ах, спасибо вам, Анна Ахаматова, За ночной разговор по душам. А еще был денечек отличный, Просто в юность ветра сдавай. Домик ваш как товар, Как товар заграничный я в шантань. За чеки купил, нынче что? Вот порадовал, чтоб соседку мою расспросить. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, за негромки эти часы. Ах, спасибо вам, Анна Ах, Хматова, за негромкие эти часы. И учил-ка студенткой ночи, Проводила сочтением ко них, молодыми ночами Из редких источников пострегая. Что искалось в мучениях Адабы, нас на старенькой Бог не нашло. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, за нежданное это тепло. Ах, спасибо вам, Анна Ах, Ахматова, за нежданное это тепло. Наше время стихов не умножит, Как траничные ваши года. Но на вас чем-то очень похожа, Поэтично, печально, горда. Вечер дальше пасьянцы раскладывал, Не доволен впасть и не жал. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, За домашнюю эту печаль. Ах, спасибо вам, Ах, Ах, Матова, Задававшую эту печаль. Есть! Есть! У Игоря Морозова было э, немного, но были такие веселые песни. Одна из них моя любимая, называется «Навганская улыбка». И Успенский на своей передаче, нашего «Шугал» заходили корабли, как-то попросил меня спеть ее в финале. Я говорю, да что Там предстоит авганский воин, как реестра. И я буду вот это все распространять. И тут Евгений Успенский, Эдуард Николаевич, Говорит мне такие слова, говорит, «Миша, если бы мы, русские люди, не имели чувства юмора, нас бы давно уже проглотили, милым всего мира». И я пел эту песню, и, как и странно, весь зал как-то он у меня подпевал. Единственное, что Элеонора Филина, тогда бывшая его супруга, значит, она не вынесла этого всего, Превращение лошади, значит, верблюда И попросила любого говорит Спой один раз, один а куплет Как оно есть на самом деле И а народ так с удовольствием подпевал полностью Где-то по интернету вроде Я спойнул, как спой. Если вам однажды Перед рейтом в горы Не досталась сказка И брони жили Вспомните, что где-то Ходит вовсе голы С вами в общем, незнакомый, снежный человек. И улыбка без сомнения Вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение Не погибнет больше вас. Если вас в дугане попло обманули, Если гнев невольно в сердце вам проник, Вспомните, что в вашем автомате пули Их на все туганы хватит, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваши глаз. Их хорошее настроение не покинет больше вас самым. Если писем нету из Союза, И не отпускают свидеться с женой, Вспомните, ребята, Робинзона Круза, Как двенадцать лет прожил он лишь со мной казну. И тут улыбка, без сомнения, под рукой ваши глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Давайте попробуем снять батальонную расплетку. Уже мы начинаем приближаться, то есть мы уже приблизились к концу. Вот прямо вплотную. Вот, батальонную разведку, но я хотел бы завершить все-таки, наверное, песенка Кальдист. Она такая весення, как раз идет сырень. И а батальонную разведку хочу спеть, вот как мечтала с всегда. Вот не удавалось даже ему петь. Вот. Песня о усталом разведчике Я попробую. Что-то я много ошибаюсь. Или я не знаю.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 Сдел, скучай мрик, что не день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбах, не тревожься, рад. Мы до да, сваты доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, бугарать, Мы до да, сваты доживем еще с тобой. А если так случится, друг, тебя навек оставлю, друг.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 Ты, сестричка, в не тревожся, Бога рад, Мы на свадьбу доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в мец не тревожься, Бога рад, Мы на свадьбу доживем еще с тобой. Когда закончится война, Мы все наденем ордена, Говорю сядемся за дружеским столом И вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил. И чашу полную товарища нальем, И вспомним тех, кто не дожил, Кто не добил, не долюбил, И чашу полную товарища, нальем. И мы припомним, как бывало, В ночь шагали без привала, Рвали проволоку, брали языка, Как ходили мы по атаку, Как делились другом фляг, И последний, Батальонная разведка Мы без дел скучаем редко Что не день, то снова поиск, снова бой Ты, сестричка, в меценбат, не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Ты, сестричка, в меценбат, не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Напомнить, что у нас есть Оля Перова, вот она в нашем долу находится, и она принесла несколько книг, Папа. которые называются Автоматы гитара, Книги вот, э, книги в такой твердой обложке это издание, э, которое готовили и Игорь, и целый, в общем-то, коллектив людей. Авторская, вот, но ну, редакторская. Редакция авторская, она, в общем, содержит самые главные песни Игоря. И называется «Автоматы и так далее», как же будет называться наш музей. Один из музеев в школе. Ну и последняя песня, наверное, да. «Айтист». Вообще, я, я сам удивляюсь, как вот эти все детские спектакли, там вот эти мюзинг, детские стихи и на кукольный спектакль, как они постепенно выплыли из вот этой военной темы. И у меня есть целый ряд песен, которые вот особенно любят Юра Пожайнов, мой близкий друг. Мы с ним в Чечне познакомились. Он их называет джазовыми. Ну, наверное, какая-то доля в этом правда есть. Грин, Александр Грин был вообще таким человеком, ну, мягко говоря, неоднозначным. он был замкнутый, вот он ходил, вот что-то думал себе, он не разговаривал, он не очень, казалось бы, любил людей. Но именно он во время гражданской войны, когда кровь текла, как вода, когда брат на брата, отец на сына и наоборот, вот, он прямо в течение нескольких лет писал. Свой, э, свой роман, свою поэму Алла Бараса, Ферия по называл, где утверждал, что человек человеком сбывшаяся мечта. Вот что нужно иметь внутри, чтобы видеть одно и даже придумать целый мир. Вот показывая как бы, ну не знаю, путь, не путь. Наверное, он не думал о том, что он показывает путь. Он вот себя вот выразил и хотел, чтобы вот люди как-то были вот людьми. Ну, она такая стихи в ней такие. Это сегодняшняя ситуация, сегодняшняя, которая говорит, что не обязательно иметь алые паруса, там какое-то наследство, там еще что-то, вот, чтобы быть вот этими там человеком, который давит сбившуюся мечту другого человека. Небом серым играет одинокий вайт, рождая веру, что есть на свете чудеса на этом свете, И перешалым парусам посмурный день, Проубки старых городов от тихой грусти Обнимет сердце друг любовь. Маленько, че А